Друзья, привет! И сегодня мы посмотрим на аксессуары, которые у нас есть в магазине для вот этой прекрасной кинокамеры Blackmagic 4K. Несмотря на то, что компания Blackmagic постаралась сделать очень компактную и очень функциональную камеру, к сожалению, у нее есть ряд недостатков, которые приходится исправлять разными рода аксессуаров. Это такие, как и Питания, потому что встроенного аккумулятора lp 6 не хватает, это и запись на внешние жесткие диски, их надо куда-то крепить, а также многое-многое другое. Давайте рассмотрим, какие же аксессуары можно использовать для этой камеры и какой функционал они нам добавят. Для этого мы возьмем вот такую вот гору аксессуаров и вкинем ее на камеру и получим вот такую вот немаленькую красоту. Давайте разбираться по порядку, что мы сюда добавили, зачем и какие еще варианты могут быть. Здесь я собрал примерно по максимуму, для того, что можно было собрать, но без совсем лютого фанатизма. Итак, давайте по порядку. Первым делом мы надеваем на Blackmagic две вещи. Это обязательно клетку. Клетка важна нам по нескольким причинам. Во-первых, она защищает нашу камеру. Камера сделана максимально легкой и простой в изготовлении, поэтому корпус у нее сделан из смеси пластика и карбона, поэтому есть смысл ее защитить, то есть у нас клетка играет и защитную роль. Также она нам добавляет огромное количество отверстий, огромное количество возможностей прикрепить что-то поверх. Для того, чтобы прикрутить ее снизу, используется вин четверть дюйма и специальная площадка, которая вставляется в два штыря, которые предусмотрены в камере Blackmagic, для того, чтобы внутри клетки она у нас не гуляла. Вин закручивается с помощью шестигранника. Компания SmallRig этот шестигранник заботливо разместила в нижней части клетки на магнитиках, поэтому вы его никогда не забудете. С правой стороны у нас есть отверстия под ремешки, как кистевые так и на шейный, если вы любите вашу камеру носить на шейном ремешке, либо хотите сделать себе дополнительный в виде кистевого ремня. Это здесь предусмотрено. Помимо этого, здесь огромное количество отверстий четверть дюйма и три восьмых, а также есть два места под быстросъемный стандарт НАТО. Что еще я... В первую очередь ставлю на эту камеру. На эту камеру я использую Speed Booster от компании Viltrex. Это уже вторая версия этого Speed Booster. В ней вылечены несколько проблем, которые были в первой версии. Например, первая версия очень плохо работала с мануальной оптикой. И здесь увеличен ход регулировки линзового блока. А также здесь регулярно выходят новые прошивки. Так, например, э этот переходник уже существовал на момент выхода Blackmagic, и для того, чтобы переходник адекватно работал с камерой, на нем вышла новая прошивка. Прошивка накатывается очень просто, вы просто через провод USB подключаете а, переходник к компьютеру и, как на обычную флешку, закидываете туда файл с прошивкой. И все, занимает это буквально 2 минуты. После этого переходник начинает совершенно спокойно, нормально работать с камерой, и вы можете менять диафрагму на объективе прямо с камеры. Итак, едем дальше. Что еще можно сюда нацепить? Благодаря быстросъемным площадкам НАТО мы ими воспользуемся и добавим верхнюю ручку. Я взял вот такую вот ручку. Все перечень того, чего я использовал, будет внизу в описании с номерами, чтобы быстро можно было их найти у нас на сайте. Почему я выбрал именно такую ручку? Во-первых, она под быстросъемный адаптер Nato, можно ее очень быстро одевать и снимать, Вы просто ее ставите, используете как быстросъемные площадки под камеры. Помимо этого, эта ручка имеет возможность поворота, ее можно вот так повернуть в бок, можно развернуть в обратную сторону, если у вас тяжелая оптика спереди. Помимо этого, здесь также огромное количество креплений под четверть и три восьмых дюйма, а также два башмака. Один с быстросъемным зажимом предохранителем спереди и обычный вот здесь вот на торце сзади. Вот такая вот красивая алюминиевая и деревянная ручка, очень функциональная, очень удобная. Вот такая вот боковая деревянная ручка, я ее добавил сюда вот слева для того, чтобы улучшить хват камеры. Так же, как и верхняя ручка, она вставляется в пазы и буквально полуоборота фиксируется. Слева ручка добавляет хват, улучшает эргономику камеры. То есть справа мы держимся и так за большой удобный хват с органами управления. А для левой руки мы добавили вот такую вот удобную ручку. Сверху у нее есть несколько отверстий под четверть и три восьмых, а также башмак. Для того, чтобы нацепить следующую периферию, нам понадобится система под 15-миллиметровые направляющие. Вот под такую вот быстросъемную площадку Manfrotto. Здесь специально все уже сделано именно под клетку, именно под Blackmagic. То есть вот эта вся площадка она спроектирована именно для Blackmagic. Через быстросъемный адаптер стандарта Manfrotto мы ее быстро сюда устанавливаем. И получаем возможность поставить сюда рельсовую систему под направляющие 15-миллиметров. Перед тем, как добавлять что-то еще снаружи и сильно увеличивая размеры, давайте посмотрим, что можно добавить сюда, при этом не сильно увеличивая габариты и вес. Нам надо с помощью наших аксессуаров решить две проблемы. Это нехватка питания от стандартного аккумулятора LP-E6 и нехватки скорости записи и емкости на карточках SD и CF-Express. Для этого мы воспользуемся двумя аксессуарами. Это слот под аккумуляторы Sony NPF серии 970 и крепежом под внешний SSD-диск для SSD-дисков Samsung T5. Вот такое довольно миниатюрное крепление под SSD-диск. В комплекте у SmallRig всегда идут все необходимые винты и шестигранник нужного размера. Устанавливается все довольно быстро. Специально спроектированное место. Здесь вот есть специально под этот размер винтиков и шаг углубления в клетке с левой стороны. Итак, установили крепление для жесткого диска размером Samsung T5. Его у нас, к сожалению, в наличии нет, но вот сюда его установить совершенно прекрасно можно. Перед тем, как добавить следующие аксессуары, давайте поставим сюда объектив. Воспользуюсь я вот таким 50-миллиметровым объективом от компании Yungno с диафрагмой 1.4. Он сделан под байнет Canon. Переходник Viltrex у нас тоже под байонет Canon. Speedbooster у нас используется для того, чтобы немножко прибрать crop фактор Кроп-фактор у Blackmagic 4K 1.9, а вместе с этим бустером у нас получается кроп-фактор примерно 1.42. И будет небольшой прирост примерно на одну ступень в экспозиции. Кстати, все эти аксессуары, естественно, подходят как под 4 к версию так и под 6 к версию камеры Blackmagic Pocket. Итак, с креплением под SSD диск разобрались, давайте теперь разбираться с питанием. Для того, чтобы увеличить объем питания, воспользуемся вот таким вот прекрасным холдером под аккумуляторы Sony серии NPF, который выходит на джек питания 12 вольт под камеру Blackmagic. Расположить я его планирую на левой ручке, вот здесь вот. Таким образом аккумулятор не будет мешать никаким органам управления. Поставим вот такой вот 970 аккумулятор от компании dst С помощью него мы сможем увеличить время работы этой камеры в 3-4 раза. Подключаем в разъем внешнего питания. Зеленый индикатор показывает, что аккумулятор подключен правильно и ток идет. Пробуем включить камеру. Камера включается и работает. А все органы управления у нас так и остались совершенно нетронутыми. Ничто не мешает использованию камеры. Также, что интересно, при увеличении веса всей нашей сборки, увеличивается и стабильность при работе. Потому что чем больше вес, тем меньше тряски передается на финальную картинку. Помимо того, что мы этим слотом можем питать камеру, даем ей 12 вольт, также у этого слота есть запасной выход на 7,4 вольта для питания каких-либо еще дополнительных аксессуаров. Что в эту сборку еще можно добавить? Например, в башмак сверху я бы еще обязательно ставил бы какой-нибудь монитор. Например, вот такой вот монитор от компании Phil World. Это 7-дюймовый монитор. Он очень яркий. У него яркость в пике 2200 нит. А это значит, что с ним будет комфортно работать без каких-либо шторок на улице в полдень при съемке в прямых солнечных лучах. Поставить его можно вот сюда вот сверху в башмак. Он имеет возможность крепления, дает вам возможность наклона. Поэтому будет очень комфортно пользоваться этой камерой, особенно при съемке с рук, при съемке от пояса. Он не тачевый, и поэтому все управление у вас все равно останется на кнопках камеры, а также на тач-экране вашей камеры. Помимо этого, в этот башмак можно будет поставить и вот такой вот универсальный крепеж. Он создан для SSD-дисков других размеров, отличных от Samsung T5. Если вот этот вот крепеж, он исключительно под размеры SSD дисков от компании Samsung, то вы можете использовать, например, какие-то либо другие SSD диски и зажимать его вот в такой вот универсальный прекрасный крепеж. Поставить его в какой-то э, из холодных башмаков или вкрутить его напрямую в отверстие под винт. В рассчитанное под именно этот крепеж его уже поставить к сожалению не получится но можно будет поставить его рядом если вам не хочется пользоваться верхней ручкой но при этом вы хотите сверху поставить монитор я вам могу посоветовать вот такой вот крепеж он также крепится в быстросъемный адаптер нато вот такой вот малыш сюда вкручивается мониторчик за счет сопротивления у нас есть возможность наклонять монитор без каких-либо лишних зажимов и закручиваний этот крепеж также ставится в быстросъемный НАТОвский адаптер. Просто вот так вот его вставляем на рельсы и вот таким красивым зажимом быстренько его фиксируем. И вот сюда устанавливаем уже монитор. Очень удобно, очень компактно, а главное надежно и красиво. Но я, пожалуй, оставлю верхнюю ручку. Кстати, верхних ручек у нас есть огромное количество. Например, у нас есть ручки без поворотного механизма, они будут чуть подешевле. Есть ручки, которые также под натовский адаптер, есть ручки, которые просто вкручиваются двумя винтами. Все их вы можете посмотреть у нас на сайте. Кстати, по ручкам боковая ручка деревянная есть также и под натовский адаптер, есть под два винта. А также есть сразу ручка, которую можно ставить внутрь SSD диска. Что можно сделать с этой сборкой еще? Мы уже установили снизу крепление под направляющие 15 мм. Давайте их поставим. Я вам покажу, зачем мы их использовали. Итак, что же мы можем установить на эти трубки? В первую очередь я бы сюда хотел бы поставить дистанционный фокус от компании Тильта. Они в этом году выпустили прекрасный радиофокус Тильта Nano. Он очень бюджетный, при этом работает совершенно прекрасно. И также прекрасно и выглядит. Давайте его установим. По сути, вся система представляет собой вот такую вот ручку колесо дистанционного управления и вот такой вот маленький прекрасный моторчик. Моторчик устанавливается под объективом на 15-мм трубку, а уже кольцо вы можете поставить абсолютно куда угодно. Вы можете расположить где-либо на корпусе, вы можете поставить вот здесь, вот прямо рядом с мотором, для того, чтобы ее крутить. Вы можете отдать его какому-то другому человеку, так называемому фокус-пулеру, и он будет за вас крутить фокус, смотря на какой-либо из мониторов. Куда я установлю его я, я вам покажу чуть попозже, пока его оставим просто здесь лежать. Вместе с ним обязательно идут два кольца. Давайте их сразу же установим. Одно кольцо устанавливается на объектив, а второе является запасным. Либо вы его устанавливаете на какой-то еще один ваш объектив. Поставили кольцо на объектив и совместили шестереночку. Что еще можно сюда нацепить? Можно, естественно, нацепить спереди компендиум. Сделаем это в конце для того, чтобы собрать максимально красивую сборку. А я бы еще добавил бы сюда еще более серьезное питание. Для этого мы пока уберем питание от 970 аккумулятора. Итак, от чего же еще мы можем запитать эту камеру? Мы можем воспользоваться тем же самым 12-вольтовым входом, но запитать уже камеру от чего-то еще большего, чего вам хватит на целый день. Речь идет о вот таких вот аккумуляторах класса V-Mount. Они очень большие, они довольно тяжелые, но в них довольно много электроэнергии и потенциала. За счет того, что у них огромное количество выходов Они вставляются в специальные площадки под V-mount Также у них есть выход на d И у них есть собственный выход еще и на USB Да, вот от такой штуки вы можете заряжать свой телефон Для того, чтобы ее установить вот сюда на систему И правильно ее подключить Нам понадобится специальная площадка Она выглядит примерно вот так Сюда устанавливается аккумулятор. С помощью вот такого крепления он устанавливается на 15-миллиметровые направляющие трубки. А также у нас здесь есть целых 4 выхода по питанию. 15 вольт, 12 вольт, 7,2 вольта и 5 вольт. А также выход на детап. Давайте установим ее сзади. Устанавливается все довольно просто, поскольку расстояние между 15-миллиметровыми трубками строго стандартизировано. Устанавливаем аккумулятор. И также нам понадобится вот такой вот проводочек, но уже знакомое нам крепление питания под Black Magic и обычный 5,5-мм выход на питание. Подключаем в необходимый нам вольтаж, а это у нас 12 вольт. Вставляем обратным концом уже в камеру. Включаем камеру, проверяем, все ли работает. Отлично, камера работает и показывает питание от внешнего источника. Почему я решил использовать именно этот аккумулятор? В первую очередь за то, что у него есть собственный выход на USB. Дело в том, что вот этот самый моторчик от Tilt, он работает только от внешнего питания через micro USB. А это значит, что мы можем подключить его к этому же самому аккумулятору. Давайте это сделаем. У нас есть вот такой вот, он довольно большой. Нужно будет найти обязательно проводочек чуть поменьше. Но мы его подключаем в разъем на самом аккумуляторе. Поскольку у нас еще есть несколько портов на вот этом вот креплении, мы можем через этот же самый V-mount и его площадку запитать, например, ваш монитор. Тем самым у вас получится, что вся ваша сборка работает от одного единственного аккумулятора, и вам перед съемкой нужно заряжать всего лишь один аккумулятор что очень удобно, используя такое огромное количество периферии. Также не забывайте, что у вас есть также еще и дополнительные разного рода выходы. Вы можете запитать еще что-то. Например, вы поставите радиопетличную систему, которая умеет питаться через USB, либо вы хотите запитать а, внешние HDMI сендеры, которые, как правило, запитываются от аккумуляторов серии NPF и также имеют возможность питаться от внешнего питания. Тем самым вы облегчаете себе задачу, заряжая лишь один-единственный аккумулятор. Да, аккумуляторы не дешевые, но представьте, сколько нервов и сил они вам сэкономят. Итак, я обещал показать вам, куда бы я разместил бы э, Full Focus. Разместил бы я его вот сюда, вот сверху на ручку. Для этого у Tilt в комплекте есть вот такой вот крепежик. Он через четверть дюймовую резьбу вкручивается. и Это быстросъемная площадка. Такая же есть на Ronin S под кольцо Full Focus, потому что тильты Nano делали именно для того, чтобы она легко и быстро вставала именно на Ronin. Кольцо вот так вот устанавливается сверху. Выглядит немного странно, но в итоге это довольно удобный вариант, поскольку я могу держать камеру очень комфортно и при этом большим пальцем левой руки я могу крутить кольцо фокусировки, либо упереть в себя и крутить одной рукой вот так вот сверху. Вы можете всегда попробовать покрутить, поставить это кольцо в какое-то другое место, наверняка вы найдете удобный вариант именно для себя. Для того, чтобы сделать эту сборку еще комфортней, мы можем воспользоваться вот такой вот пенкой и поставить ее вот сюда вот сзади под V-Mount для того, чтобы нам было Удобно упирать себе в живот камеру и, если что, можно вот также упереть или положить даже на плечо. Тем самым, выведя вот сюда вот монитор, вы можете работать как плечевым ригом. Ах да, чуть не забыл. Вот сюда вот в боковую панель, там где у нас находятся все входы и выходы для периферии. В данный момент у меня сюда вставлено только внешнее питание, но при использовании монитора у вас сюда пойдет HDMI кабель а также при использовании внешнего SSD-диска у вас сюда еще и встанет провод под Type-C. Для того, чтобы все это не повредить и случайно не выдернуть, есть вот такой вот зажим для проводов. Его давайте тоже обязательно накрутим для того, чтобы наши провода были в сохранности. Ну а теперь для того, чтобы наша сборка была до конца похожа на киношную камеру. Мы поставим сюда еще и компендиум. Этот компендиум будет нести у нас в основном декоративную роль, поскольку взрослые компендиумы в основном используются для того, чтобы отсечь боковые лучи для оптики, но для этого уже компендиумы не так сильно полезны, поскольку вся современная оптика неплохо справляется с паразитными засветками. В основном сейчас компендиумы используются для того, чтобы вставлять в них прямоугольные фильтры, поскольку на кинооптике уже никто не использует фильтры, которые накручиваются, а используют специальные большие фильтры, которые вставляются в компендиум. И компендиум в первую очередь устанавливают именно для этого. Ну, а мы с вами будем использовать компендиум исключительно из декоративных целей. Вот такую вот красоту мы сегодня с вами собрали. Все здесь очень индивидуально, вы можете собирать, пересобирать то, как это вы считаете нужным. Здесь нет правильных или неправильных вариантов, здесь есть варианты, которые будут лично вам удобны, либо неудобны. Если вы хотите более компактную сборку, у вас есть такая возможность. Если вы хотите большую тяжелую камеру, которая будет долго и автономно работать, вы можете собрать что-то подобное. Благодаря компании SmallRig у вас есть огромный выбор по ручкам, по креплениям для SSD дисков, для крепления мониторов, если вас не устраивает то крепление, которое у вас идет в комплекте. Вы можете сюда поставить разного рода Magic кармы переходники, вкрутить сюда вообще все, что угодно, повесить... Боковые кистевые ремешки. Снизу поставить разного рода упоры, переходные площадки под штативы и прочее. Спереди нацепить компендиум. Сзади можете поставить плечевую накладку. Можете сделать плечевой упор. Ручки можете вывести вот сюда вот такие вниз, как у плечевых ригов. Можете продублировать справа ручки. Вы можете собирать это как угодно. Благо, для этого сейчас все есть. И благодаря компании например, Small Rig, это все стало более-менее доступно. Ну и благодаря компании Blackmagic и ее камерам Blackmagic Pocket мы имеем возможность поснимать прорез, мы имеем возможность поснимать в ро и при этом не сильно разориться, почувствовать себя такими операторами, режиссерами, поиграть во взрослую цветокоррекцию и при этом потратить не самые большие по меркам кино деньги. Ну что ж, друзья, на этом все. Обязательно пишите нам в комментариях, что вы считаете про эту сборку, на каком бы этапе вы, возможно, бы остановились, либо что бы вы еще добавили, либо что бы вы еще поменяли. Нам будет очень интересно почитать ваши варианты, потому что, естественно, мы понимаем, что эта сборка не идеальная, она такая, как ее захотел видеть я, то, которое я считаю будет удобной. Естественно, все это надо проверять на съемках, менять постоянно, и находить идеальный именно для вашего стиля и для вашего удобства сборку. Обязательно заходите к нам на сайт, смотрите те варианты, которые можно сюда воспользоваться и навесить. Заходите к нам в соцсети, мы стараемся в инстаграм выкладывать регулярные интересные для вас сторис. Заходите к нам в гости для того, чтобы попробовать, посмотреть, что еще можно сюда использовать. Ну а я с вами прощаюсь. Хороших вам съемок! и вкинем ее на камеру.